Поприветствуем в <звучит> наших соревнований! Этот пилот точно так же принимает первый раз участие в таких соревнованиях. Уважаемые турканцы, что же вы не поддерживаете его? там не слышит! Сумас, Сумас, Сумас, Сумас, Сумас, Сумас,